И до того, как он у меня появился, я думала, что прививки — это очень вредно. Потому что у меня были друзья, которые говорили мне, прививки — это очень вредно. И я просто приняла их убеждения, не пытаясь их проверить. Никогда так не делайте. Но я думаю, что я не попаду за это в научный ад, потому что я раскаялась и сегодня читаю эту лекцию. И так, к счастью поскольку из-за того, что мой ребенок родился и я стала разбираться в этом вопросе, я могу вам сегодня об этом рассказать. Хочу подчеркнуть, что я сегодня буду говорить только об общем механизме того, как работает наш иммунитет и как работают вакцины. Я очень вас прошу по любым индивидуальным вопросам консультироваться со специальным врачом, с врачом-иммунологом. А теперь, собственно, переходим к лекции. Для начала я хочу в общих чертах рассказать о том, как работает наша иммунная система. Одна из главных задач нашей иммунной системы — это защищать наш организм от чужеродных агентов, в первую очередь вирусов и бактерий, которые вызывают у нас разные заболевания. Для этого в нашей иммунной системе есть такие клетки, которые умеют убивать другие клетки, собственно, вирусы и бактерии. Однако есть такая проблема, что иммунная система должна как-то понимать, чужая перед ней клетка или своя. Потому что если бы она этого не понимала, она бы просто убивала здоровые клетки нашего организма. И ну, так иногда бывает, что она ломается и так делает. Это называется аутоиммунные заболевания, но о них мы сегодня не будем говорить. Итак, поговорим о том, как наша иммунная система узнает, что перед ней враг. Дело в том, что у всех микроорганизмов на поверхности есть специальные белковые или полисахаридные комплексы, которые называются антигенами. Эти штучки уникальны. Что по них важно знать? Во-первых, они уникальны для вида. То есть у каждого вида бактерий, у каждого вида вируса свой собственный уникальный для них антиген. Иногда они совпадают у двух близких видов, но это редкая ситуация. В основном, в среднем, они уникальны для них. Запомните это, это очень важно. А у клеточек нашей иммунной системы есть рецепторы, которые соединяются с этими антигенами. И так клетки нашей иммунной системы понимают, что перед ними враг, потому что у клеток нашего организма, у наших симбиотических бактерий этих именно антигенов нет. <свистых> Наша иммунная система традиционно считается, что она состоит из двух подсистем, неспецифической иммунной системы и специфической иммунной системы. К неспецифической иммунной системе относятся такие клеточки, как фагоциты и как дендритные клетки. Дендритные клетки не имеют никакого вообще отношения к дендритам у нейронов. Это совсем другие клетки, просто название похожее. Что делают фагоциты? Фагоциты — это такая клетка, такие клетки на самом деле несколько разных видов клеток, но я буду сегодня о них говорить как о большой группе, которые умеют распознавать вирусы и бактерии вот с помощью своих рецепторов, которые распознают антигены на их поверхности, и охватывать их и потом расщеплять внутри себя. Этот процесс называется фагоцитоз. Если вы помните, в школе как амеба что-то захватывала и кушала, то то, как фагоцит поедает бактерию или вирус, выглядит точно так же. Однако этот процесс, фагоцитоз, достаточно медленный. Девять минут фагоцит ест одну бактериальную клетку. И кроме того, фагоциты не всегда хорошо распознают врага, которые проник в наш организм, не всегда делают это достаточно быстро. Поэтому кроме неспецифического иммунитета у нас возник специфический иммунитет, который защищает нас лучше. Это своего рода спецназ нашего организма. Он так просто не включается, но если включается, то действует на полную мощность. Специфическая иммунная система состоит из таких клеток, как лимфоциты. Их есть несколько видов, я сегодня буду говорить о трех из видах ли, ли, лимфоцитов. Это б лимфоциты T-хелперы и T-киллеры. T-хелперы — это такие лимфоциты, которые умеют давать команды другим лимфоцитам. T-киллеры — это такие лимфоциты, которые умеют убивать врага, прямо из названия очевидно. А б лимфоциты умеют вырабатывать специальные вещества, которые называются антитела. Антитела — это такие вещества, которые умеют присоединяться к антигенам. Видите, это картинка из Википедии. У антител есть такие, как будто как пазлик, и у антигенов есть какая-то форма, они соединяются. Для каждого антигена существует специфическое антитело. И антитела, когда они присоединяются к клеткам врага, это, во-первых, во как-то им препятствует, во-вторых, это помогает клеткам нашего иммунитета лучше, быстрее, качественнее их распознавать и быстрее убивать. Однако вся эта система не включается сама по себе. Чтобы наши лимфоциты начали что-то делать, нужно, чтобы либо дендритные клетки, либо фагоциты дали им сигнал, сказали им, парни, пора, тревога, в наш организм проник захватчик, давайте, включайтесь. Этот процесс называется презентация антигена. Давайте разберемся, как это происходит. Вот это наш организм, и предположим, в него проник какой-то мерзкий гадкий возбудитель, который вызывает у нас зеленые сопли и страшную температуру, и мы две недели лежим, еще, может быть, рвоту вызывает, и начинает бешено делиться и мешать нам жить, выделять нам токсины в кровь. Что при этом происходит? Дендритная клетка и, и дендритные клетки, и фагоциты при столкновении с возбудителем его поглощают, расщепляют внутри себя и показывают на своей поверхности э, его антиген. Вот так вот. Б-лимфоцит тоже поглощает возбудителя, тоже расщепляет его и тоже на своей поверхности показывает его антиген. А еще он готовится синтезировать антитела специфические для этого антигена. Готовится. Но не синтезирует. Что дальше происходит? Дальше наша дендритная клеточка или наш фагоцит направляются к Т-хелперу, показывают ему этот кусочек антигена и активируют его. Т-хелпер тоже показывает на своей поверхности кусочек антигена. Что делает Т-хелпер? Т-хелпер дает две команды. Во-первых, он говорит Б-лимфоциту, чувак, это точно враги, пора, давай. И Б-лимфоцит начинает синтезировать антитела, которые присоединяются к антигенам, помогают фагоцитам лучше распознавать врага и так далее. А во-вторых, Т-хелпер идет к т Т-киллеры это очень-очень особенные лимфоциты. В чем их особенность? В том, что если у фагоцитов и у дендритных клеток на поверхности универсальные рецепторы, которые распознают ну, там, практически все антигены, скажем так, много разных антигенов, то у Т-киллера, у каждой клеточки Т-киллера есть свой уникальный рецептор, который настроен только на один единственный антиген. То есть каждый конкретный текиллер может убивать только одну единственную бактерию или один единственный вид вирусов. Именно такие, к чьим антигенам подходят их рецепторы, как пазлики. Представьте себе, пазл, да, кусочки все похожи, но на самом деле собираются только два те, которые на самом деле подходят друг к другу. Также и антигены бактерий с рецепторами текиллеров. На самом деле только какой-то один конкретный текиллер подходит к этому антигену. В нашем организме существуют десятки миллионов этих текиллеров, которые как бы находятся в состоянии покоя и ждут, пока что-нибудь случится и не понадобится. И когда-то хелпер активирует текилер, текиллер начинает делиться, очень быстро делится, направляется к возбудителю и устраивает там войну, всех их убивает. И мы выздоравливаем. Однако есть проблема. Проблема в том, что весь вот этот вот процесс попадает в возбудитель, дендритная клетка его расщепляет, показывает на поверхности фрагмент антигена, занимает какое-то время, в среднем несколько дней, 3-4 дня и некоторые возбудители за это время успевают причинить нашему организму серьезный вред, так что, ну, как бы, например, он становится ослаблен, и мы как бы, заболеваем следующим заболеванием, или наносит какой-то вред там, нервной системе и так далее. И поэтому как бы, некоторые болезни не проходят сами собой, и ну, как бы, мы вынуждены их лечить, от них даже можно умереть. И если бы все было только так, то наша жизнь была бы довольно грустной и довольно короткой. Однако, к счастью, наша специфическая иммунная система, наши лимфоциты, кроме всех их замечательных свойств, обладают еще и памятью. Что происходит? Если у нас в первый раз мы встречаемся с каким-то возбудителем, с которым мы еще никогда не сталкивались, то сначала наша неспецифическая иммунная система на него реагирует, она говорит специфической иммунной системе «чуваки, это точно враг, мочите его». И после того, как, как контакт лимфоцитов с врагом произошел, формируются так называемые клетки памяти. Клетки памяти — это такие лимфоциты, Б-Т лимфоциты э, которые настроены на определенный антиген. Они уже запомнили этого врага, и в следующий раз, когда они с ним сталкиваются, они реагируют на него сразу, не дожидаясь подтверждения от, неспеци... от клеток неспецифического иммунитета. И время на то, чтобы все вот это вот произошло, презентация антигена, оно не тратится. Клетки памяти реагируют сразу, или ну, практически сразу. И мы либо болеем, ну, как бы меньше, в слабой форме, либо мы не заболеваем вообще. Просто не замечаем, что-то что, что произошло. Но на самом деле мы довольно, ну, как бы это довольно часто происходит. И именно на этой идее, и основ... именно на этом механизме памяти и основана вакцинация. Именно это то, что позволяет нам вакцинироваться. Некоторые люди думают, что вакцина это какое-то типа лекарство, которое ты пьешь до того, как ты заболел. Это не так. Вакцина это способ познакомить нашу иммунную систему с мертвым или ослабленным врагом, так чтобы мы не заболели, но у нас образовались клеточки памяти, и когда в следующий раз мы с ним встретимся, они как бы активировались, и мы не заболели. Знаете, как кошка учится, котят, охотиться на мышей. Кошка, мама, приносит своему котенку мертвую мышку, он там с ней играется, учится, и потом, таким образом, он может потом ловить живых мышей. И котенок сам ловит мышей. Точно так же устроена вакцинация. Мы вводим в организм мертвую бактерию, либо ослабленную бактерию, которая не может нам причинить серьезного вреда, либо, собственно, сами антигены иногда вводятся в некоторых вакцинах. У нас срабатывает неспецифический иммунитет, происходят все эти дела, расщепляют эту мертвую бактерию или просто забирает себе антиген, активируют лимфоциты, образуются клетки памяти. И в тот раз, когда мы контактируем уже не с мертвой бактерией в или с мертвым вирусом, а с живым возбудителем, у нас уже есть клетки памяти — мы не болеем. Замечательно. Именно то, чего мы и хотели. Э, иногда вакцины вызывают то, что называется побочными эффектами. Эти побочные эффекты делятся на две группы условно. Во-первых, живые вакцины, то есть такие, в которых, в которых возбудитель не мертв, а только ослаблен, могут у людей с пониженным иммунитетом вызывать слабую форму заболевания. Появляется там сыпь, например, от вакцины КПК, может появляться. А во-вторых, иногда иммунитет включается слишком сильно, и тогда появляется температура, может быть, озноб, ну аллергическая реакция в тяжелых случаях. Многие люди думают, что побочные эффекты – это более вероятная и более неприятная вещь, чем заболевание. Но на самом деле это не так. К сожалению, у нас сегодня всего 15 минут, я не буду говорить о всех вакцинах. Расскажу на примере одной конкретной вакцины. Вакцины КПК – это трехкомпонентная вакцина, которая вакцинирует от кори, краснухи и паратита. Я буду говорить про кор. Корь это такое гадкое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Оно очень заразное. Примерно 99% людей, которые ну, находились в одном помещении с человеком больным кори, тоже заболевают. У него очень высокая контагиозность. Вирус кори атакует непосредственно иммунную систему, и поэтому кори часто приводит к тяжелым бактериальным осложнениям: бронхитом, пневмониям, гепатитам, энцефалитам даже. Итак, если вы, вам не повезло, вы не привитый и вы заболели корью, то в 100% случаев у вас будет сыпь, температура, и вам будет очень плохо, и потребуется лечение. И в 100% случаев, болея корью, вы заразны и опасны для окружающих, и вам приходится соблюдать карантин и сидеть дома. В 30% случаев корь требует лечения в стационаре, протекает настолько тяжело, что приходится ложиться в больницу. И, наконец, смертность от кори в развитых странах составляет примерно 3 человека из тысячи, то есть 0,3%. Теперь поговорим о вакцине КПК. Вакцина КПК в 10% случаев вызывает и температуру, слабую форму заболевания, у 10% людей, у одного из 10 человек. При этом такая и температура никогда ни для кого не опасна и не заразна. Даже если вы сделали вакцину КПК и у вас пошла реакция, у вас есть и температура, вы можете везде ходить, везде гулять, вы никого не заразите. Примерно в одном случае из трех тысяч в процента развивается высокая температура с судорогами, требующая лечения в стационаре. Реакции, представляющие собой какую-либо угрозу для жизни, случаются реже, чем в одном случае на миллион. Очень, это очень редко. Очень редко. Случаев смерти от вакцины КПК не зафиксировано. Таким образом, мы видим, что опасность от вакцины… Голубая, на графике представлена, намного ниже, чем опасность от заболевания. От вакцины, как минимум, вы точно не умрете, чего не скажешь от кори, и точно, не, точно никого не заразите. Кто может умереть, чего о коре тоже не скажешь. И как бы в целом самое худшее, что с вами может случиться, это то, что вам придется полежать в больнице. И это бывает очень редко: в 0,0,3 случая. А, как бы многие люди думают, что, однако, кроме того, что, как бы, что мы сравниваем процесс заболевания корью с тем, что мы сделали вакцину, есть еще один параметр, который нужно учитывать. Это сама по себе вероятность заразиться корью. Очень часто кажется, что все эти болезни так далеко и настолько нас не касаются, что э, нет никакого смысла вакцинироваться, получить 10-процентный шанс, насыпить температуру. Это же неприятно, потому что ну где это корь? Когда вы ее встретите? Вы Кто-нибудь видел корь вообще? Э, к сожалению, это не так. Дело в том, что кроме индивидуального иммунитета существует групповой иммунитет. Что это такое? Групповой иммунитет похож на пение хором, и сейчас я расскажу, как именно. Представьте себе хор. Если в хоре поют все, то несколько человек может не петь, никто этого не заметит. Но если замолчало пол хора, это всем заметно, это сразу слышно. И вот дело в том, что возбудители болезней, вирусы и бактерии, которые вызывают у нас заболевания, они не могут существовать сами по себе. Им обязательно нужен организм, домик, в котором они живут и размножаются. Жить внутри домика, внутри нашего организма, вирусы и бактерии тоже не могут, потому что их они либо их либо убивают наш иммунитет, либо их убивают лекарства, если нам плохо, и мы пошли к врачу, либо ну, в печальном случае погибает человек от заболевания. Поэтому возбудители как бы постоянно переезжают с человека на человека, с человека на человека, из домика в домик. Ну знаете, как такие плохие туристы, которые пришли за замусорили поляну, они переехали на следующую. Ее тоже замусорили на следующую, тоже замусорили на следующую. Вот точно так же ведут себя вирусы и бактерии. Вот давайте посмотрим. Вот красненько это заболевший человек. И вы видите, что если он контактирует с людьми, у которых нет иммунитета это он, они представлены серыми кружочками то э, вирусу есть куда переехать вирусу или бактерии любому возбудителю. И это распространяется дальше. Но если заболевший человек сталкивается с человеком, у которого есть иммунитет, с человеком, который ну, либо переболел, либо вакцинирован голубым кружочком, то вирусу некуда переехать, чистой полянки нету, и он умирает. В хорошем сценарии он умирает ну, как бы, вообще совсем. Ну, например, Сложно утверждать, что чего-то наверняка нет. Но, например, случаев натуральной оспы, с которой, собственно, началась вакцинация, первая вакцина, которая была изобретена, была изобретена от натуральной оспы, не регистрировались с 1977 года. Это долго. С 1977 года неизвестно ни одного случая натуральной оспы. Поэтому не делают больше прививок от оспы. Считается, что оспа побеждена. При этом нужно учитывать, что в любом обществе есть люди, которым прививки нельзя сделать. Дело в том, что... Человек Дело в том, что нельзя делать прививки, во-первых, маленьким младенчикам, которые только-только родились, особенно если они родились с какими-то проблемами. Нельзя делать прививки людям, у которых есть аллергия на компоненты вакцины. Нельзя делать прививки людям со слабленным иммунитетом, людям, которые принесли трансплантацию, людям, которые принесли химиотерапию. Всем им нельзя делать прививки. И таких людей в обществе не очень много. И люди с прививками, когда, когда общество привито, то наш групповой иммунитет защищает таких людей, которым нельзя сделать прививку. Однако, если люди, которым можно сделать прививку, перестают их делать, то, их, то групповой иммунитет, уровень вакцинации в целом постепенно падает и падает и падает. И чем ниже он падает, тем больше риск заболеть для общества в целом. The Guardian сделал компьютерную симуляцию того, что происходит, когда сообщество с разным уровнем вакцинации контактирует с возбудителем кори. Из-за технических ограничений я не могу запустить собственную симуляцию, но я сделала видеозапись с экрана, если, и мы сейчас ее посмотрим. А если кому-то интересно, вы можете набрать в гугле The Guardian Measles и посмотреть симуляцию несколько раз, посмотреть на несколько разных, но равновероятных исходов. Итак, голубые кружочки тут сейчас будут это люди с иммунитетом, с прививкой, желтые люди без прививки, которые, ну, которые, которые как бы в опасности, и красный человек это тот, кто болеет корю. Давайте посмотрим. Вот видите, и тут указаны в процентах: Вот 10-процентный уровень вакцинации, 30-процентный, 50-процентный. 50%, процентный 58,5%, 68,9%, может быть, не очень хорошо видно. И вот мы видим, как красный кружочек, видите, это контакт с больным корью, вот как он сталкивается с этими сообществами. Вот это уже во второй строчке мы видим сообщество с более высоким уровнем вакцинации, 74%, 83%, 86%, 99,7%. И видите, то есть, если эти практически мгновенные сообщества, в них практически мгновенно возникла эпидемия, то здесь она даже возникла не сразу. Она возникла, и если мы видим, что тут какие-то желтые кружочки, они остались заболевшими Тут тоже, в принципе, остались, но меньше. Вот эти вот три сообщества – в этом прогоне симуляции вообще в них не возникла эпидемия, но я должна сказать, что я гоняла ее много раз по кругу, и единственное сообщество, в котором эпидемии не возникает никогда, это сообщество, в котором уровень вакцинации 99,7%. В принципе, можно погуглить, для каждого заболевания существует вот этот вот предельный уровень, который нужен, чтобы групповой иммунитет работал, чтобы люди, которые не могут сделать прививку, были защищены. Другой пример – Нидерланды. Вот мы видим, мы видим на второй картинке процент детей, прошедших вакцинацию, и темные области — это такие области, в которых уровень вакцинации меньше 80%. А на, первом, на первой картинке мы видим количество заболевших корью, чем темнее красный цвет, тем больше было случаев кори, и мы видим, что эти области совпадают, что области с низким уровнем вакцинации и области, где э, было много случаев заболевания корью, они совпадают, потому что в этих областях не было группового иммунитета, и как только контакт с возбудителем произошел, возникла эпидемия. Таким образом, видно, что существует своя, своего рода круговая порука вакцинации, что это ответственность не только за себя, но и за сообщество, в котором мы живем и находимся. И из-за того, что существует групповой иммунитет, очень важно вакцинироваться, потому что это защищает людей, которые по каким-то причинам медицинского характера не могут сделать прививку. Спасибо за внимание. Можно ли делать приживки людям с СВИЧ? Ничего об этом не знаю, к сожалению. Кажется, нет. Кажется, нет. Кажется, нет. Но, насколько я понимаю, в группу люди с иммунодефицитом попадают люди с СВИЧ. А можно ли как-то альтернативно ещё формировать эту иммунологическую память по умодельнике этого воздействия, то есть когда этические иммунифицировались? Или сколько поколений? То есть если сейчас мы проводим 50 лет два поколения людей в корень, через 10 лет э, будет врожденный иммунитет, и есть ли в музыке вакцины, чтобы можно было одну вакцину, я всех болезнь. Смотрите, то, то тип вакцины вводится ли мертвый возбудитель или его фрагмент связан с тем, как наш иммунитет на это реагирует. Все вакцины устроены по-разному. В некоторых случаях достаточно ввести фрагмент возбудителя. Так, например, устроена вакцина от гепатита. А в других случаях нужно вводить мертвый возбудитель или, например, ослабленный живой возбудитель. Так устроена вакцина от парамелита Там одна вакцина инактивированная с живым возбудителем, с мертвым возбудителем, и другая живая вакцина от полиамилита с ослабленным возбудителем. Разработки разные ведутся. Всегда, всегда как бы но. И, но не то, чтобы это было так просто, то есть выбор вводить, там, вводить живой возбудитель или мертвый возбудитель или ослабленный возбудитель, он связан ну, не с тем, что так захотела фирма-производитель, а с тем, как наш иммунитет с этим взаимодействует и я до конца даже не знаю, как это исследовать, к сожалению. А что касается мультивакцин, то... Опять же, я не знаю, с чем это связано, но от некоторых заболеваний вводят моновакцины, как от гепатита, от некоторых заболеваний вводят действительно мультивакцины. Например, всем известная вакцина АКДС, которая защищает, это не нужно думать, что это какое-то универсальное лекарство. Мультивакцина означает просто, что в ней есть несколько мертвых возбудителей. Не один, а сразу несколько. Вот как бы вакцина коррофапаратит, там сразу кор, краснуха и апаратит. В вакцине АКДС там сразу дифтерия, столбняк, боклюш э и все. Да, а что Вы сказали про иммунитет, я не очень поняла. Можно ли вакцинировать, получить наслед иммунитет, который будет передаваться от матери к ребенку, насколько я знаю, нельзя. Наше клетки можно обучить как по иному и подеальному. Нет, ну на данный момент науки такой способ неизвестен. Всем известная вакцина, Почему нельзя мочить? Будет, Дело в том, что, во-первых, манту – это не прививка, манту – это проба, манту – это анализ, который показывает, есть у вас палочка-поха возбудитель туберкулеза или нет. Прививка от туберкулеза она называется БЦЖ, и к манту она не имеет отношения. Когда мы делаем манту, мы проверяем, сработала ли БЦЖ. Манту не защищает от туберкулеза. Во-вторых, мочить манту можно. <bullet noise> <с Group> это, это миф, что мочить манту нельзя. Дело в том, что раньше туберкулеза делалась так называемая проба пирке, когда кожу царапали. И ее нельзя было мочить. С тех пор стали делать пробу манту, которую вводят под кожу, ее мочить можно, но миф сохранится. Почему, может ну, ли я лично положительная реакция на Манту и лично меня отправляли, не дознавать в все такое? Но это меня, я знаю... Что... Вы знаете, я не врач, я не могу вам сказать, почему лично у вас так, но Манту вообще не самая надежная проба, у нее большое количество ложноположительных результатов. Это как-то, я не, не до конца знаю, как она работает, и не до конца знаю, почему она так плохо работает. Но это просто не очень надежный анализ. Просто не очень надежный анализ. Ладно, можно можно дальше вопрос про ВЦЖ вы наши модельцы, что видео привидения, как делают на через один, день, да, Да, да, это просто не все прививки можно делать сразу. Некоторые прививки делают только через три месяца после рождения, только через 6 месяцев после рождения, только через год и так далее. Нет, нет, кроме того, что есть выбор матери, просто некоторые прививки до 6 месяцев считается, что их ну, небезопасно вводить. Не могу сказать, какие именно, но есть, есть рекомендации. А когда я с ней отвечаю? Да, пожалуйста. А как их что значит Это значит, что с ними что-то скидывают ученые, чтобы они не могли чтобы они Например, если случились с бактериями, их, их, их могут подвергать обработке антибиотикам, и тогда они умирают не все, но многие не могут быстро делиться или вообще не могут делиться, но продолжают какую-то жизнедеятельность. И, и так далее. Есть несколько способов, не знаю их все разу первый день, сказать, рождения. Вот какое ваше мнение по поводу этой на этом сроке жизни? Но я, я считаю, что я, я считаю, что рекомендации ВОЗ были достаточным количеством научных исследований, чтобы их доверять. А чем объясняется такая паника? Я целое движение наверное, по защите своих детей от да? я думаю, что у нас оба лекция я надеюсь. Но просто дело, в том, что, дело в том, что людям вообще свойственна ксенофобия и боязнь прививок. Это частный случай боязни всего нового и непонятного. Многие люди боятся прививок, ГМО химических веществ вообще, э, ядерных реакторов. Э, я не думаю, что есть какая-то специфическая причина для страха именно перед прививками. Я думаю, что это часть ксенофобии в целом. Смерть, я говорю, я, если вы спрашиваете про смерть от кори, от кори умирают, потому что это тяжелая болезнь, которая приводит к тяжелым осложнениям, не всегда врачи могут их вылечить. Но от воспаления легких можно умереть, кор может привести к воспалению легких. От энцефалита можно умереть, люди умирают от него. Конь может привести к энцефалиту и так далее. Да, да, те, кто не пережил заболевание хобби. А, — Скажите, пожалуйста, вы, из вашего рассказа про вакцин следует, что надо в любом случае прививать своего ребенка от абсолютно всего. Ну, просто, насколько я от оголоски слышала, что при этом, делать вакцину, все-таки надо подумать, здесь там все риски, потому что это действительно не прививать, приближать, делать все эти Смотрите, я не призываю и слепо делать вообще все прививки, которые вам может предложить врач на участке. Я предлагаю вам изучить рекомендации ВОЗ, делать прививки, которые рекомендуют ВОЗ, предварительно консультируя с врачом иммунологом и делая анализ крови. Я сам ребенок, всегда делаю анализ крови, чтобы посмотреть, что у него в данный момент все в порядке. Он, ну, потому что, ну, как, почему анализ крови? Потому что он показывает, что ну, если есть вирусная инфекция, но еще нет симптомов, анализ крови это покажет ну, вот по таким причинам. разные производители вакцин да и надо тогда э, выбирать оптимальную да не такие вообще ну как бы кажется, да следить стоит как стоит следить за качеством всего что вы пьете или едите или смотрите или читаете особенно читаете или вот ну то есть нет, нет, нет каких-то причин следить за вакцинами больше чем вы следите за таблетками например когда вы покупаете таблетки в аптеке вы доверяете производителю Это риторический вопрос. Как бы, вот, вот, я, я не вижу причин относиться к прививкам как к чему-то суперспецифическому. Я думаю, что проверяем, что все примерно один. А, скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый касается того, какие системы прививочные в других странах, похожи ли они на наши прививочные системы? Просто задавали вопрос уже о том, что почему люди боятся прививок. Но я лично знаю, Одну женщину, которая никогда не напомнит, вот именно. Ну и, наверное, такие случаи очень редки, но все-таки они есть. И, в общем, вопрос в том, что а, идеальна ли наша система принятия, в крайне говоря, в проверке, если какие-то аналоги даже докладывают. Ну, я хочу сказать, что по поводу, по поводу смертельных случаев я хочу сказать, что я не хотела бы что-то об этом говорить, но скажу только, что после, не знаю, вследствие. И обычно ну, те случаи, которые, о которых я читала в интернете и которые я пыталась разобрать у них не было подтверждения, что смерть наступила именно вследствие прививки, а не просто после нее что касается систем в разных странах то да, они отличаются я не знаю конкретики знаю, что рекомендации в разных странах тоже контролируются ВОЗ и что они связаны с эпидемиологической обстановкой в этих странах но так, например, я знаю, что в Великобритании не делают прививку БЦЖ, потому что у них нет эпидемии угрозы. Но если, вы, если ваши родители выходцы из страны Сангрии и вы приехали в Великобританию, тогда вашему ребенку рекомендуют все-таки сделать БЦЖ. То есть, да, да системы вакцинации отличаются, это связано с локальными особенностями. И можно еще один вопрос? Да, да. У нас тут с вами была вопроса, но еще от вас О том, если делают прививку от туберкулеза, то зачем каждый год делать нейрограмму? Дело в том, что прививка от туберкулеза не не дает стопроцентной гарантии не заболеть туберкулезом. Эта прививка, у нее эффективность не стопроцентная и даже не 90%. Она все равно уменьшает ваши шансы заболеть, и что самое важное в этой прививке, она уменьшает ваши шансы заболеть тяжелой формой туберкулеза, таких как туберкулез кости или туберкулез мозга. Но она не дает стопроцентной защиты, поэтому все равно есть какой-то риск, что вы ее подхватите. У привитых людей по статистике заболевания протекает легче, чем у непривитых, но флюорографию делать нужно, потому что эпидемия есть, и риск есть. Интересно, зачем бактериям? А, ну, как вам сказать, паразиты так устроены, что они приносят вред своему носителю. Они вот просто в ходе эволюции так легли карты, что у них получился такой способ существования. <связывается> Много. Послушайте, у разных организмов разные типы потребления энергии. Бывают симбиотические организмы, а бывают паразитические организмы. Бактерии, с которыми мы живем в дружбе и мире, это наши бактерии, симбионты. А бактерии, которые вызывают у нас заболевания, это бактерии, паразиты. Но ну, то же самое касается вирусов. Вы знаете, я не знаю точно, как происходит процесс прямо сейчас, в истории были разные случаи, в том числе случаи, когда, вакци... ну, как бы, когда э, вакцинировали людей, вакцины, ну, как бы, последствия от которой стали ясны только после вакцинации. Она считалась безопасной, но когда ее стали применять, выяснилось, что она небезопасна. Старая вакцина от полиомиелита, она больше не применяется. Но сейчас наука шагнула далеко вперед по сравнению там, с 50-ми годами прошлого века. И сейчас вакцины проверяются очень надежно и не нужно бояться повторения. Ну, как бы... Я не знаю точно, не, не буду говорить, чтобы не соврать случайно. Я думаю, вы можете посмотреть в Википедии. Еще вопросы? А что касается сезонных перерывов, как того же битвы, есть смысл делать звон каждый год и так далее, же не, не могу ответить на этот вопрос, потому что я не врач. Слышала рекомендации врачей делать только в случаях, если вы относитесь к группе риска, но возможно другие врачи рекомендуют что-нибудь другое.